Полетела десятка на Елань. И кто? кто? кто? А, так три. Уа! Елань. Так, мы выбили Райден, выбили этого странника, заткнись, диверила. Заткнись. Мы бомжи. Так, что там еще выпало интересное? Так и. Ой! А, это пойду. Я уже испугался. Что, что, что, что, что? Опа, Ялайн дома. Ждем следующий баннер.